Так, я здесь месяц на этом кранчике. Это не кранчик, это биржа. В конце покажу, как, какая сумма у меня здесь накопилась. А есть здесь кран, прям на бирже. Нажимаете вот сюда, получить. Так, ну ладно, сейчас мы сделаем это быстренько. Подтвердить. Всё, и вот получаете. Получаете, получаете, получаете. Вот таймер здесь идет. Получаете, получаете, получаете, получаете. Вот. Двигайте наверх. Довольно много здесь. Несколько раз в день я подхожу, когда свободное время есть. И все, вот это получаю. Вон, сколько тут конца и края нет. Вот, вот, вот. Ну, это здесь сегодня я говорю, уже несколько раз я подходил. Вот, эти готовы, вот, надо будет вот здесь нажать. Все вот эти сатоши, вот этих монет, вам дают они а просто так... Вы же здесь можете их сразу вложить. Они за то, что вам дают, они еще, если вы вложите, они на это еще и проценты вам будут платить. Вот. Готово, готово, готово. Вот, ну все, да? Зайти надо будет вот сюда, чтобы получать все вот эти вот сатошики монет, фрикоинс. А сейчас я вам покажу баланс на за месяц, какая сумма у меня получилась. То что вот я здесь вот нащелкал. нажимаем баланс и вот смотрите какая сумма. Видали? Я думаю неплохо за месяц просто так щелкаешь, когда есть свободное время делать. Нечего. Ну вот и все, ребятишки.